Министерство обороны Узбекистана заявило, что «информация о якобы нарушении воздушного пространства Афганистана беспилотным летательным аппаратом Узбекистана абсолютно не соответствует действительности. Военно-воздушные силы Узбекистана не нарушали воздушное пространство соседних государств. Кроме того, ПВО Узбекистана нарушение воздушного пространства нашей страны авиации соседних государств не зафиксировало». Беспилотная, истребительная и штурмовая авиация Министерства обороны несет боевое дежурство в строго установленном порядке.